Хватит ругаться на меня, иди не давать, что ты пушистый. <рит> ну-ка лежи. Кошмар какой, все меня исцарапал. <рит> да потому что шерсти больше, чем собаки. Ты <рит> жрешь как коня, я кота заводила. Еще ругается на меня. Кошмар какой, ну-ка лежи спокойно. Не приликайся со мной. Лежи спокойно, я тебе ничего не делаю. И не надо жаловаться. Я тебя могу в ветеринарку отвезти, тебя там вычешут. Но ты же не хочешь. Ну вот и я так думаю. Ну-ка, лежи спокойно.